Всем привет! Сегодня будет обзор сервиса SaddlePatterns.com Немножко поговорим о паттернах, как их использовать и для чего вообще нужен этот сервис. Поехали! По моему мнению, это один из самых качественных сервисов по подбору паттернов. Давайте сначала разберемся, что такое паттерн. Паттерн – это повторяющаяся картинка. За счет того, что картинка не имеет швов по краям, в результате повторения она у нас образует единую, единый фон, так сказать, вот как здесь на сайте, например, текстура такой шахматной доски. Говоря простым языком, в дизайне это текстура, либо, как еще его называют, узор. Что из себя представляет сам сервис? Сервис представляет из себя список данных паттернов, очень большой, и самый большой плюс, то что... Большинство из них довольно качественных, в отличие от многих других сервисов, где просто разбросано все-все подряд. И здесь очень-очень много, есть сортировка по тегам, можно сортировать по, по цвету, по текстуре или по тематике, то есть вот, можно посмотреть темный и так далее, в зависимости от вашего дизайна. Также у сервиса есть свой плагин для Photoshop и Sketch, скачать его можно будет. Вернее, купить его можно, нажать здесь GetNav. Get я его когда-то покупал, когда курс еще был по 30 рублей давно. Немножко попользовался, но в итоге понял, что мне все же удобнее использовать сам сайт. Сейчас я покажу, как его использовать. Немножко про сервис расскажу, ой, вернее про плагин. Может кому будет удобно. Купив плагин, вы можете его установить в ваш Photoshop и у вас появится вот такое вот отдельное еще окно в Photoshop где вы можете выбирать текстуру для любого блока. Мы выбираем текстуру и меняется, сразу показывается. Сделали, конечно, сайт, они тоже очень качественно. Плагин, смотрю, немножко обновился, раньше был немножко другой он. Так, давайте покажу теперь, как использовать сам сайт. Перейдем на главную страницу. Допустим, вы делаете какой-либо дизайн сайта баннера либо еще чего-то там. Сейчас покажу сразу на примере. Так, откроем какой-нибудь макет. Так, не то. Вот PSD. Грузится PSD-шка, вот. И, допустим, у вас на сайте есть какие-то блоки, довольно длинные, либо не особо. И смотрится белый фон, бывает скучновато, ну, либо черный. И хочется добавить какую-либо текстуру. Сразу скажу, используйте данный плагин, сервис, вернее, сервис очень аккуратно, особенно если вы новичок в дизайне, не переборщите есть такое новичков желание везде набросать этих узоров теней побольше и так далее этого делать не стоит используйте максимально аккуратно плагин тоже подбирайте под тематику сейчас долго подбирать не буду покажу как на примере выберем какой-нибудь светлый паттерн из списка вот эти разные всякие фрукты Учеба. Есть очень прикольный. Я возьму вот такой вот светлый. Нажимаем ⁇ Скачать ⁇ Грузим себе на компьютер данный файл с архивом. Открываете его. Архив нужно распаковать. Переходите в папку, где есть архив. Здесь будет папка для мака и для ПК. Вот Mac. Вот ПК. Здесь будет лежать у вас инструкция, как использовать, по-моему, нет, не инструкция, просто прочитать, ссылка на сайте и так далее там будет. И сам файл с паттерном. Вот берете этот паттерн, изображение перетаскиваете в фотошоп, либо открываете его там. Открывается вот такой бесшовный рисунок. Теперь нажимаете «Редактировать» и выбираете «Определить узор». Можете дать имя узору, можете оставить как есть. Нажимаете ОК. Все, его можно закрыть. Далее выбираете тот блок, куда вы будете накладывать ваш узор. У меня он вот этот вот белый блок. Нажимаете правой клавишей параметры наложения и выбираете наложение узора. Здесь нажимаете на квадрат с пиктограммой и выбираете среди ваших узоров другой, другую пиктограмму. Вот он. У вас применился паттерн. Здесь можно убавить непрозрачность, если это требуется. Здесь можно выбрать режим наложения. Если делаете веб-дизайн, то не используйте данный, данный режим. Оставляйте нормальный. Если в каком-нибудь баннере, либо оформлении групп, то, пожалуйста, масштаб. Меняя масштаб, у вас изменяется текст паттерн То есть, чем больше масштаб, тем крупнее элементы на вашем паттерне. Тут уже смотрите на ваш вкус, как у вас требуется сделать. И нажимаем ОК. Ну, в моем случае, конечно, этот, этот паттерн смотрится не очень. Я выбрал его так просто без длительного анализа или просмотра других паттернов но вы можете применить его в своих проектах где-то досмотрится да, довольно таки неплохо как вы видите использовать его довольно просто в дальнейшем они остаются у вас в фотошопе их можно удалить нажав правой клавишей удалить узор либо переименовать <coughs> что еще по сервису здесь их Частенько я бывает использую паттерны каких-нибудь шумов, либо текстур, например, таких вот, кроссовор, такие вот, еле значительные, еле заметные, но которые придают некий объем вашему дизайну, если это уместно, конечно, использовать. Где не нужно использовать, это где попало. С этим нужно будет, еще раз, повторяюсь, аккуратно. В некоторых дизайнах это сделает ваш... Ваш макет, либо баннер немножко привлекательнее и добавит объема, уменьшив пустоту. Ссылка на сам сервис будет в описании к этому видео. Также я в описании будет ссылка на мой блог. Здесь я публикую различные анонсы по предстоящим вебинарам бесплатным, так называемых стримов. И также публикую много полезной информации для начинающих, так и не очень, по веб-дизайну и фрилансу. Обязательно подпишись, ссылка в описании. На этом видео окончено, всем пока, обязательно ставьте ваши лайки, пишите в комментарии, насколько был полезен вам видеоурок. Всем пока.